Карантин 2021 Это война людей против вакцин Волны как мусор несут новый штамм А ты подсел на звук входящих в телеграмм В UK или плохо в России Лучшие годы ты под мосты, рефлексии И, возможно, заразный делай тест Делай тест, не выходи Из квартиры тут и так много мест